Всем привет! Компания на газу.ру очередной монтаж ГБО на Toyota RAV 4 2019 год выпуска 2 литра 146 лошадиных сил. Оборудование пропановое. Блок управления газовый стал, диагностический разъем, фишка. форсунки политрон редуктор BRC 1500 и клапан по шестую трубку пропана поехало больше кто-то начал уже сметаны переходить на пропан кнопка переключения вот здесь на заглушке квадратный выглядит штатно достаточно так и заправочное устройство дочки бензобака ГБУ регистрироваться не будет баллон на 53 литра баллон БУ по идее требуют опрессовки. Ну, клиент привез свой бушный, сказал, регистрировать не будет и все, он здесь встал. Заправочная блючки бензобака. Декоративная крышка встает на место. Все ровненько, все надежно. Если хотите установить ГБО, обращайтесь в компанию на газу.ру Перин, Уфа, Челябинск Если есть вопросы, пишите под видео